Давайте Оружие задание. Принципе, Рой готов к наступлению. Остались только защитные системы дворца. Ну, давайте уничтожим, дворец. Северо-восток, чисто, восточный коридор, не успеваем. Валериан, пора. Нет, эвакуация в процессе. Я больше не могу откладывать атаку. Обещай, что обойдешь населенные районы? Нет, Арктур мгновенно разгадает мои намерения и использует это против меня. Погибнут миллионы. Ладно, держитесь подальше. Я сделаю все, что смогу. Неужели нельзя настроить зергов так, чтобы они не таковали мирных жителей? Неинтересно. Она же ими управляет, в принципе, она им может все что угодно приказать. Так что приказал бы те, кто безоружные, кто в них не стреляет, собственно говоря, не атаковать их. Вот так как-нибудь. Ну, мне кажется, логически это возможно, но, видимо, практически не очень. Зребий вот. да. Выживу и я. Я ожидал, что замок Обычные будет гораздо метафе. больше. Я велю выбить ее на твоем надгробии. Иша. Загара. Стуков. Дихака. Матери стаи. Все мои королевы. Слушайте меня. Время раздумий и взвешенных решений прошло. Сегодня мы уничтожим врагов. Атакуйте и давите их, пока все они не будут мертвы. Окей. Это с легкостью. Че, у меня один ульев всего лишь на все Я думал, там целая куча ульев сейчас будет. У меня там огромная армия. Охрен. Армия из 10 юнитов, блин. Это зашибись. Не стоило тебе возвращаться на Кархал. Тебя окружают элитные войска Доминиона. Но даже им не удастся спасти твою шкуру. Это элитные войска. Сколько трупов ты собираешься оставить за собой? Довольность меня твоей поутомней. Солдаты! Разделайтесь с ними. Так, слушайте, мы нападать пока еще, я думаю, да. не стоит. Потому что все-таки там у него довольно неплохие укрепления. Прыгать на укрепление, конечно, это круто, но. Минкс, как я я как-то да. не люблю, чтобы мои войска все умирали. Говори. Сейчас мы дождемся Рой, Дождемся вот я. слизи Все, слизь дождались, давайте ватар Это элитные войска, серьезно? Это элитные войска? Так, давайте создадим еще один улей. Так, ну мы разнесли, я смотрю, его базу, да, которая здесь была, небольшая. Кажется, твои охранники разленились, Арктур. Герриган, ты заплатишь на это? Будет странно. Я чувствую... Нет, этого не может быть. Кто там? Королева приближается к тиранов. Что-то очень знакомое, Джим. Давай покончим с этим. Я думала, что ты вернешься. Мы оба связаны тем, что произойдет сегодня, и мы сделаем это вместе, Джим. Спасибо. Благодарить будешь позже. А О, еще и будет тиран у меня. Жестко, жестко. У меня даже будут еще и тираны сейчас под контролем. Или нет? Ага, походу нихрена да. это. Он будет помогать мне, походу, да, просто. Да, да, да, он будет просто помогать. Ну, очень жаль. Я хотел поуправлять тиранами. Разве ты не должен заниматься эвакуацией гражданских? Так, слушайте, раз уже здесь, Все сейчас у, у них кристалл есть, можно было бы захватить, конечно, туман. Хорошо. Удерживай левый фланг, пока я разбираюсь с Менгском. Что на это? Что, -то я сдохнет? Серьезно? Я надеюсь, ему помогать-то не надо будет. Сам справится. Не маленький. Самое время. Так, королева, давай-ка сюда, отложи яичко. Под да ну нафиг, мне еще помогать надо ему. У него, блин, гиперен под контролем. Это... Так, давайте улучшаем. Ты да, сейчас ули или он уже улучшен, типа? Я могу построить? Нет, я не могу построить. Так, вообще какая-то... Это какая идет в атаку. Падут перед Роем. Рой, это я. Разумеется. Рой, это я. Время пришло. Больше минералов. Наши советники вступили. Улей. Наша миссия продолжается. Это мой мир. <связь> ну это уж, конечно, наглешь, я думаю. Хотя.. Пойдемте поможем, что ли, тогда или что? А, или не надо, мне подниматься туда-сюда. Давай-ка сам справляйся. Самое время. Наши войска. Атакованные. Невыполненная команда. Что это за... Лол. Они на время вызваны? Да, они, кстати, на время вызваны. Надо, значит, атаковать. Что это опять войска, там прилетело? Войска, а, тут же войска, это... Я позабочусь об этом. Это... Мой. Давайте воток. Для нас нет преград. Все подушки. Моя стая пытается проникнуть в город через укрепленные позиции врага. Если вы ударите по ним стыла, моя стая сможет присоединиться к вам. О, ну, нифига, у вас тут пришло. Походи, корегат. Мы адаптируемся. Так, я все войска потерял Самое видите. время. Ага, они еще идут сейчас, меня, видимо, атаковать Приготовься. Скоро мы выступаем на доминион. Моя месть свершится. Рипперы сюда пристали. Ну вы вообще Я об этом. Рипперами атаковать. С каких пор, блин. Тираны атакуют рипперами. Это вообще жесть. Видел я как-то тактику атаковать рипперами. Ничего хорошего из этого, я вам хочу сказать, не получилось. Все рипперы просто сдохли. Вот и все. Все перед Эскадрилья, Звездная Ярость. Уничтожить вперед! К нам приближается чертовски большая флотилия. Пожалуй, помощь нам не помешает. Ну, естественно, Джим, блин. Как же тебе не помочь-то? Так, Это... да, суки, не надо моих оверсиров атаковать. Вообще у конечно, надо подальше отсюда украть. Так, давайте-ка поможем Джиму. Нам нужно больше Бесс Нам нужно больше Вис Пена. Весь Пинчик, вроде добывается теперь в полную силу. Ага, нихрена. Наши союзники вступили в бой. Что, это чертовски мощное флотилия была? Чё, Джим? Самое потерял время. хватку что ли? Что это за хрень сейчас было? Так, я еще не начал строить, да улей. Все, теперь начинаем строить. Давайте сюда призываем еще рабочих. Давайте еще больше гидры, еще больше обычных. Обычных зергленгров. Надо шпить. Тут еще есть, оказывается. Да? Я что-то даже не заметил, что тут есть еще виспинчик. Ой, так там тоже есть еще виспинчик. Давайте, давайте, давайте. Веспинчик, виспинчик, виспинчик. Еще рабочих, еще. Да, что надо... Сейчас нападем. Готовься. Скоро мы выступаем на Доминион. Говори. Макеюшки. Мы адаптируемся. Минск будет страдать. Нам нужно больше минералов. Так, кошак, ёб твою мать. Сорян. Кошак, твою мать. Иди отсюда. Кошак. О, ультра, ультра. Для эскадрилья Альфа. Уничтожьте этот проклятый корабль. У нас вражеские крейсеры. Сара, я бы не отказался от твоей помощи. Ах, сука, я ж не могу ему кинуть. Ладно. Сейчас, подожди-ка, доберем тут уже все, всю базу. Да. Бежим, бежим, бежим. Быстрее туда. Не, подожди у меня один значит вообще бездействует, Да. Учение завершено. Нам нужно больше нету. возвращаемся. Нам жесть! Че к чему бот такую херню творит? Зачем он рипперами атакует? Ой жесть. Ой жесть, это называется просто дебил нахер. Видимо, просто своими рипперами перепрыгивал через этот мост. Типа, да, Как бы войсками получается неожиданно приходит но эти войска-то донные. С этими войсками вы ничего не сможет сделать просто. Нам, ну, база, Союзники Союзники просто да нас срать мне на союзников. Не надо самому падут, пытаться прорваться. Троим. Сам Эти... же как-нибудь справится. Пусть свободен, загар. Посылай свои войска в мой сектор. С удовольствием, моя королева. Не весь пенчик надо больше пошить. Все, пошли в атаку, короче, насрать на все Мы А ты уже говорил Ультралистка, видимо, он уже возрождался. Примерно. Так, скапливаем войска опять. Что, думаете, сможете удержать эту кучу малу? Очень я в этом сомневаюсь разумеется так что давайте выиграл. туда вперед сам вот Ваши. тут есть еще одна база они уже просто ничего не смогут сделать сейчас <смех> вот это куча. Вот это просто куча. Ко мне гости прилетели. Или пришли, точнее. Райан, тебе это ничего не напоминает. Как мило было со стороны твоего подельника вернуть мне мою игрушку. Так. так черт. Эту невозможно забыть. Менгск выслал Одина. Сара, продолжай наступление. Тебе надо закончить эту битву. Еще чего. Я тебя не оставлю. Да пускай он сдохнет там, бесполезный ублюдок. Я бы уже тиранами, блин, половину карты бы охватил, а он, блин, все там руется Я нахер в куче говна. Шанс на И что это за дерьмо тут пришло? Атаку, убить их всех. Че, это типа супер -босс, что ли? Все его под подручные все сдохли, сейчас он сам умрет. Есть, мы вырубили Одина. Точнее как я вы вырубил. Не волнуйся за нас. Мы <свист> все на коне. Как вы там держитесь, блин? У него там никого уже поблизости нету, блин, я всех уже поблизости противников уничтожил. Как вы там держитесь? Да. Вообще ком комментарии комментарии не рассчитаны на то, что я типа смог бы уничтожить всех противников там, да? какая-то, просто Мы жесть. почти готовы катать на доминион да Скоро вдвигаемся. Скоро выдвигаемся, это уже слышу третий раз. Говнарь бесполезный. Рейнер, почему что такое бесполезно? Все падут перед Так, ну все, ладно, армию собрали. Я, конечно, со Слизью так, в общем-то, и не сдружился, сколько вот уже играю. Я уже, по идее, должен Слизью был всю карту охватить, но я так и ничего не сделал с ним. Так, королев у меня, я насколько понимаю, нету, да, они все сдохли, наверное. Не А смысл же или Нет смысла. Говори. Время пришло. О, пошел наконец-то Рейнок. Собрал какую-то кучку бомжей. Разумеется. Ай, жесть. Ну, у Рейнера, в принципе, ресурсов нету. Можно, в принципе, предположить, что поэтому он никого не может нанять и атаковать. Так, ну все, тут у тебя товченко. Атаку. Ох, какая куча, какая куча рипперов бесполезных, боже мой. нахрен убили все тут уже даже мои союзники просто сами уже выигрывают так тут еще даже кристаллы не, не собираются кончаться А, уже все у меня нет возможности вынимать войска хух. -ху -ху -ху. давайте короче выносить а этот мусор и выиграть Да, блин, я тут угрома. Да, я уже просто не могу нанимать. Уже просто не могу нанимать. Столько армии у меня. Ну, блин, я не знаю, смысл на базу возвращаться, когда там уже все у меня... Уже бегай практически уже такую армию вынести будет невозможно это. готовы катать я на доминион скоро выдвигаемся в итоге крейнеры пришли ну и ладно идите к нему что он мешает так говори? ну что все? ничего не осталось больше у тебя менкс пора умирать сильнее, чем ты. Мы твой Солдаты, опять реперы прилетели реперы реперы боже мой самый худший войска блин присылает там уже все блин г -г. У меня аудиенция с императором. Да здравствует королева! Это было несложно. Да, даже на эксперте. Менее чем за 25 минут ну, можно было, если я поторопился. Ну, да хрен с ним, я все равно выиграл. Целую кучу достижений, конечно же, мне накидали. Давайте посмотрим последний ролик. Здравствуй, Керриган. Давно тебя жду. Я удивлена, что ты не сбежал. Сбежал? Дорогая, боюсь, что тут ты ошиблась. Неужели ты думала, что я подпущу к себе такую опасную тварь, как ты, не приняв мер предосторожности? Несомненно, ты моя величайшая ошибка. И теперь, наконец, ты умрёшь. Do Спасибо же за все. Раз помочь. Теперь я вижу своего истинного противника. Он выжидает в пустоте, и ему подвластны немыслимые силы. Чтобы сразиться с ним, я отказалась от всего. От человеческих радостей. От всей своей жизни. От любимого человека. Но я выхожу на эту битву не одна. Я это Это конец. Ну что же, хочу поблагодарить тех э, истинных, как сказать, немногих, которые у меня стали смотреть мое прохождение, которые досмотрели его до конца. Но мне, честно говоря, компания понравилась. Да, понравилась, очень даже интересная была. То, что получается, постепенно увеличивают у вас войска сначала самых простых, там тараканов, до самых крутых, это ультралисков. Да, вообще просто, вот мне это очень понравилось. Плюс сюжет довольно-таки понятный, незапутанный. Миссии тоже очень интересные. Порой встречались. И сложность в меру, в меру хорошая. Даже на эксперте можно вполне проходить. Правда, вот та миссия, где надо было уничтожить боссов. Три босса, я, честно говоря, не понял. Как там можно на эксперте пройти, я не представляю. Ну а так, очень даже интересная, динамичная компания. За что спасибо разработчикам. Спасибо за множество новых введенных юнитов в этой части. Потому что, если вы помните, если есть люди, которые играли в Winds of Liberty и потом играли в Legacy of the Void, то там разница гигантская. Как по юнитам, так и по балансу среди юнитов. То есть измененным там урону, измененным там защите и еще чему-то. Разработчики, в общем-то, постарались на славу, это очень классно. Ну, хотя денег своих, конечно, игра не стоит все-таки. Если так говорить на чистоту, то третья, вторая и первая часть, вот, то что они просят за это гигантские деньги, по сути там по 1000 рублей, по 1500 рублей за лигасью узводят, я не понимаю почему. То есть Близзарды, по сути, просто обмазались деньгами, зачем такие большие деньги за такие игры просить, я не знаю. По сути, все, что они изменили, это баланс, компанию сделали новую и несколько юнитов, вот и все. И за это платить 1500 рублей, не знаю, есть ли смысл. Плюс к тому же сетевой режим просто у вас закрывается, по сути, на херцов of the если вы купили, например, я имею в виду вторую часть, да. В Legacy of the World в рейтинговые игры не сможете играть. Ну да, работа сделана большая, но цена за это сделана тоже очень большая. Ладно, что ж. Будем заканчивать. Я думаю, тут титры особо некому. Нет большого интереса смотреть. Компания Heart за сваром завершена. Сложность эксперт. Наверное, я еще вернусь в скором времени, потому что я хотел бы начать хотя бы Лего Сио Зе узнать, какое там начало, пролог. И потом, возможно, в следующих сериях мы уже продолжим нормально проходить эту кампанию.